Всем привет, на связи Офисерк и... Дел, собственно говоря, мы сегодня где? В МКшечке, и сегодня мы играем за противоположных персонажей, это Кана и... Кабал, да. Только в этот раз э, кабал у нас буду я. А я буду Кейнел. Да, и... и у меня получается первый стиль. Раздражительный. раздражительный. Серьезно? Я очень раздражительный. Слушай, да. что-то у меня приемов маловато. Мне что-то так не нравится как-то. Ну, я в прошлый раз бился с этими приемами. А сегодня буду ликованием зла. О -о -о -о. Капец, какой-то ща будет. Будем проверять Напомню, поясницу. И указывать, как отсюда уйти. Ну давай, давай. Так, и какая у нас карта, походу, уже должна быть? Ну, одна у нас заблокирована, значит, руины на острове Шанцун. Ёлки. Уже О. почти до центра дошли. Да, такими шажками. Скоро у нас все закончится по МК. О, я твой прием использую. Узнаю, да, узнаю. Научился? Да, не зря время провел. Опа. Ага, вот так? она. Че, я только делаю, ты меня уже... О, oh, oh. это красиво Op. было. Очки. Да что ж за... Ah, вот Ах да? ah, ты. Вот, oh. oh, иди здесь. Oh. Чего? Oh. Так. Все-таки схватил ты меня, да? Я не знаю... Стоило на то или нет? Но попытаться <тас> стоит все равно Ну да О -о -о -о -о. Одним ударом просто Я аж срыгнул Сплюнул крови <тас> <тас> <тас> Здравствуйте Ох, Еще раз вас Да, он, конечно, быстрый. Ой, Но ну не такой эффективный, как ты. Да. На, еще тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, больно. Видел, да? да. Это, это какой-то прием вылетел. <свист> какой-то прием вылетел. <свист> Я показал дорогу. Так, он вроде офигел? так называется. Как... Ты офигел мои диски отправлять куда подальше? Ай-яй-яй. О. О, о, о! что то пошли, там понажималось. Там. Ну, камбухи пошли, ты чё. Эй! Ого! Ага, вот так, да? Ох о, ты о -о. ж захват! Так да какой мощный удар! О -о -о -о -о. Чё? Второй удар мощный! Видел, да? Это был прием э -э -э. супер -пупер. Я ж тебе говорил. Я в прошлый раз еще его пытался заехать. Успокойся. <смех> Опа, захват. А что ты меня там схватил? Скажи мне, пожалуйста. Видел, да? Ой. Ого. Никуда. Это что было за залом? А это я пытался. Я понял, как этот прием должен был сработать изначально. Э, -э, -э куда? А ты там понимаешь, я Но тут. Ты что издеваешься? Ой. Я тут пытаюсь Эй. тебя. Ну-ка сзади. Ну давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, в честь моей победы. Ой-ой-ой. Фонтанчик. Давай станцуем. Так ты еще и потанцевай. Там, та да да ста <с rom> Вальс. Да. С такой улыбочкой. Поруч чекану. Да, mm. неплохо, неплохо. Ну, пошли Что? дальше. Да, будем смотреть вторую способилити. Слушай, ну у меня, кстати, получилось тоже все заюзать. Неплохие у него, конечно, способности, но... Знаешь, большинство из них это стандартные атаки. Mm. Ну, по крайней мере, в первой. То есть, кроме вот этого колеса, больше ничего толком-то и не было. Так, смотри, <связано> какой <связано> ножичек, И, кстати... Ремешочек цвет меняется. Ручки цвет. И. Смотри, кругляшок. Ну да, да, да, да, да. А у хей. меня, получается, полностью костюм поменялся. И у меня получается верхний край называется. И, ох, будет верхний край, если я все это смогу на тебе заюзать. Хм. Мерзкое быдло. Что-то вообще всемогущий коктейль, молотовый и химический ожог. Я чуть не уверен, что химажок прям будет много забирать. Ну он скорее никак. как поражающий будет. Он скорее как поражающий будет. Попробуем стать всемогущим. Да, попробуй. Так, чё, в рандомчик? Широ, Рай, Фаер, Нифига себе. Это ч за быстрый такой рандомчик, я не понял вообще. Хватит там отливать. У тебя когда-нибудь заканчивается эта хрень? Так, сразу. О, всемогущий. Ты всемогущий, да? О, блеванул. Кардинально. Так. О -о -о. Да, мощно. Мощно. Так. <laughs> Решили ускориться. Я решил, что хватит с меня получать дамага. <laughs> Опа. О, ва Ах ты. ты, какой то ядовитый, а? Я не только, только -то ядовитый, огонек могу когда-то оказывается. Да. Интересно. Ой-ой-ой! О, захват какой-то. Ага. Ах ты. Ах ты вот так, да? Иди сюда. Ах ты ж. Такую штуку хоть против тебя. да да да о, о, о, о, о, о, о. Так. Да подожди, я огонь достал, а. Так, захват, да? ты ж. Конкретно, конкретно. Ну-ка опять сзади, мне нравится, сзади. Ну давай. Оп. Крутой перец мне дали достижуху. Давай глянем, что это значит. Ой, ой. Да, какой-то ты <laughs> <Жесткий>. Крутой перец. <laughs> Крутой перец, да. Это был намек, да? <laughs> <laughs> так, Жестко. Ну, давай дальше тогда посмотрим. Давай смотреть. Что как. Да, кстати, сейчас будет сюрприз. Как там говорят, мудфакер. Типа того, да. Типа того. В общем, да, то, у меня... Любило. Я решил пойти по твоему способилити, по твоему стайлу и сделал по умолчанию теперь сборочку. Здесь у нас укусы змеи и взрывной взгляд. Но у меня, короче, кабал изменился. Видишь, у него тут все нестандартненько. Он теперь вот так выглядит у меня. Вот, и я тоже немного поменял способности У меня тут вращение крюка есть Выброс газа и вертушка Не знаю, что получится из этого Но очень интересно, вот очень интересно Команда газы, давай, сразу да-да-да, команда газа Еще бы на тебя попасть Не думаю, что она будет очень уж дальняя, эта атака Yo Что okay. я там творю с тобой, я не <с <с знаю. Это Просто ты-дын, ты-дын, ты-дын, ты-дын. Летаешь и летаешь. Опять. У тебя закончится это все или нет? Ого. Ну он эпичный пич. Да, тогда. О, э, куда пошел отсюда нафиг Ко мне интересно, свои стаю. Вот где такая? мой укус змеи? это был укус змеи! забавно укусик змеи, он был так рядом последний мой удар был вот он, укус змея. Понял, да? Понял, да? А дел тут шубу, а! Иди нафиг отсюда! о Да иди ты нафиг! Так... Ага. Ох ты! Ж... Ах ты! Ай сюда, захват! А? Че? О, Есть. Ты меня уложил поспать, да? Ящерка. Оп, и нету. Куда он ее взял? Али, вот что тут есть. А что нельзя взять -то? Он да что-то подсвечивает. Ты, господи, подожди. Да подожди ты, дай. Дай посмотреть команду газа. Давай. Да. Дай посмотреть команду газа. Да газы. жми ты так она не идёт уже. Ты мне все газы испортил, козлина. Пошёл в жопу, козёл. Ооо. Что сейчас было за крутой лазер? Да. Лазер. Ага, вот так, да? да. Ты закончишь сегодня? Ооо! Да. Нифига себе! Все, полежи. Хорошо, полежи. Это капец какая. Бешеный, бешеный канал. Ну достаточно эффекта этот приемик смотрится. Когда еще такие крутые клинки? бесподобно. Что ж, на этом мы сегодня и закончим играть в игрушечку. Всем спасибо, кто с нами был. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ставьте большие пальцы вверх, нажимайте на колокольчики и оставляйте комментарии. Ну а с вами были мы, Дел, собственно говоря, и Эфис Эрк. Всем огромное спасибо за внимание и пока. Всем удачи и всем пока. И поменьше лазеров из глаз.